Всем доброго времени суток, друзьями, тут Валерий, и это Сталкер Чистое Небо. Привет, и... Здорово. Итак, мы, короче, с вами... Что, что мы с вами? Мы с вами отнесли Авоське 2000 в прошлой серии. Вот, Авоська был у нас бандитом, предал нас, мы его обстреляли, короче, забрали КПК, и... Здорово, а... Вот этому чуваку все отдали, вот. Короче, помогли, помогли дядюшке э, дядюшки э, Окей, так, это моя, да, мое. А, мы решили, короче, а, мы еще флешку взяли, мы еще взяли флешку, там что-то с каким-то дульным тормозом. Куда ее только отнести? Так, собранный командиру, отнесите. А это патроны, понятно. Так, чисто получить награду 700. Не то. Это это на болоте получить награду. Да, это получить награду на болоте. Я туда не хочу вообще туда. Не хочу отправляться. А, депо, понятно. Тоже. Так, ну в принципе. Где? А куда? Вот сюда. Можно можно а, вернуться сюда. Попробовать отдать флешку Посмотреть, что там нового появится И потом уже отправиться Отправиться, отправиться Куда там отправиться? Отправиться в темную долину За клыком, вот сюда Что, давайте так и сделаем, да, наверное Так и сделаем Так, где-то проводники Я не хочу, короче, блуждать по пустоши По этой, по зоне Что-то пустош вспомнил Что-то фол фоллаут фолла Фоллаутовскую Здесь пойдем с проводником. Здорово, дружи! Так, здорово. Это не тот и не проводник идет. Здорово, управляешь. дружище! Так. Куда можешь отвести? Отвести что-то, что-то, что как, как там, как там, как там называлась а, База нейтралов, да, по-моему? Ух, тысяча? А эти, смотри, бары то больше берут, а так. база нейтралов, а потом... А потом барахолка, да, называется, барахолка. Ладно, ну пофиг, чё, у меня, у меня деньги, у меня деньги есть, у меня деньги есть. Чё, чё мелочиться? Я, я при бабле, я при бабле. Сейчас попробуем, если флешку не сможем отдать, если он скажет, будет воротить нос, там, это не то, это не моё, это не мне, это не, не надо. Опа, отправимся, короче, не будем уже на болото туда не пойдем, а, отправимся уже, забьем хрен, короче, и отправимся в темную долину. Ну теперь я расскажу. Пробираются, значит, по улицам бредети двое сталкеров. Один опытный, наверчив. Ну новичок постоянно сверяется с картой, бывалый только ухмыляется. Тут на одном из перекрестков Бывалый как хлопнет себя по лбу Вырвал у новичка карту, глянул Точно! А ну, салага Давай вон к тому дому проберемся Пробрались? Бывалый Теперь давай в этот пародняк Зашли, поднялись по лестнице Бывалый говорит, стоп, ломай эту дверь Новичок с разбегу Выносит дверь Бывалый, давай в кухню, ломай вытяжку Новичок, значит, пытается отодрать решетку От стены, пыхтит и спрашивает Так с уважением Слышит? А артефакт, да говори уже Ну давай, давай уже, не телься Да заткнись, заткнись Егор, там, Егор там, Скиф, заткнись вот Падла стоит, там что-то Перебивает Тот начал тихо фигу... разговаривать Этот начал тут перебивать нормально Короче, ухи весь кайф этот анекдот испортили. испортили с ними только сиди на. так что могу Кому предложить? Тебе? нет не тебе иди погоди а есть что мне для меня что можешь мне предложить есть что-то для меня приятно на иметь тебе? дело с честным сталкером так а еще есть есть на, на продажу заходи Сейчас. попозже хоть за мной с чем к тому времени так так так так так так так так так чтобы в принципе в принципе ничего, да? Этот не артефакт пригодится, да, максимальный вес Окей, так Решил улучшить что? Или да. поломку исправить? А, тихо, погоди А, тихо, погоди, расскажи мне Оси... Ладно, бывай Если так, что еще понадобится, заходи Э! Чем тебе помочь? А, тебе не И нужна сыни, кошка? Если не сильно помог Дульного тормоза что-то починить требуется. У меня флешка есть. Флешка есть. А ты что? Ты не хочешь брать ее, что ли? Найдешь какие детали. Решил улучшить. Я нашел. Я нашел. Я деталь нашел. На. На, бери. На, бери. Извини, И... если не сильно помог. Иди в жопу. Иди в жопу, только потратил короче тут кайф обломали там кайф обломали с анекдотом я я, я даже садиться не буду слушать музыку ну, потому что я я знаю этих ребят они все с... испортят так куда отвести давай мне в барахолку короче я пошел там два косаря только просто потратил туда-сюда смотался и... жесть и, не, мне не жалко эти два косаря, у меня там есть эти бабки, но. А, обидно, обидно, обидно. Я думал какой-нибудь сейчас дульный тормоз куда-нибудь себе присобачу. Так, окей. А, теперь тогда мы отправляемся с вами в темную долину. Да. Темную долину. Темная долина это у нас. Вот. Вот. Так, сюда. все алки погнали. Хорош, уже тормозить, хорош тут уже. заперта. Хорошо. Так, а стоп. Я просто вспомнил, там что-то про концлагер тут говорил, короче. Ну, Пускай сами разбираются. Бляха! Антон, ящич-ха-ха! Как говорится, поспешишь людей насмешишь. Поспешишь людей насмешишь. Попышишь, машиш, пышишь. Так, а может там есть артефакты какие-нибудь, раз там аномалии? Да? Да. Так, это что, трупы? А, это... Это камни. Это камни. Ой. Брат сталкер убит. Так, еще один, да? Казачок. Пустой. Еще один. Все, идем. Так, где здесь, здесь аномалия была? Опа-опа-опа-опа. Кто-то бегает. Погоди. Это кто? Кто-то из своих, наверное, да? Да а. это не безобразие. Спокойно. А? Да это, это это. Ну рассказ. Понятно, это свобода. В общем, выкладывай. Здорово. Чем могу помочь, кстати? кстати, можно этим свободу, что-нибудь попомогать? Эй, сталкер, Хорошо. чем пож? Здорово, чем могу помочь? Ничем. Ну иди в жопу. Ну иди лесом. Это что за мясорубка? Здорово. Здорово. Что скажешь? Тебе чем помочь? Ничем. Ну рассказывай. Как? Федор Прометей. Отлично. Ну, так, а, коробочек-то здесь никаких с припасами-то нет? Нет, нет, нет. Зажали, да? Ладно. Ну ладно, я пошёл. Ну, я пошёл. Ну, где-то буквально минут 10 мы с вами тут разобрались, что к чему, куда пойдем, как и где. Вот, и сейчас по сюжетке, короче, за клыком. Посмотрим. Что нам скажут? Темная долина на карантине. Убирай оружие и медленно ко мне. И что без резких движений? Говорить будем. Да? На карантине? Коронавирус что ли? Стоять! Прячь оружие и не дергайся. Да и если достанешь... <гас> <гас> <гас> <гас> а я не понял. У меня же оружие убрано. Оружие это убрано? Ты чё? Стоять! Прячь оружие и не дергайся. Если достанешь ствол, пристрелю. Стой спокойно, брат. Больно не будет. А, он обыскать типа должен. Сталкер, не дергайся. Ты кто такой? Что здесь делаешь? Тут и такой, а, Случай. Так, а я наемник, ищу сталкера по кличке Клык. Скорее всего, он уже мертв. И я бы не советовал тебе тут долго околачиваться. Почему мертв? Что происходит? На нас постоянно кто-то нападает. Действуют профессионально, не оставляют нам шансов. У нас вроде бы контроль во всей долине, но это не помогает. Единственное место, где более-менее спокойно, наша база, база свободы. И если хочешь поспрашивать о Клыке, тебе прямая дорога туда. Спасибо что за скажешь, инфу. Брат? <laughs> уже, брат. Уже, брат. Уже за братовались. Ну как вкусно. <laughs> Отлично, просто. Мой язык сочный вкусный. Четвертый. Это первый. Что за стрельба? Что у вас происходит? Черт, еще одно нападение. Наемник, проверь, что случилось. <звёк> Ты тут такой, чтобы это ответить на сигнал сос. Кто ты такой, чтобы мне отдавать приказы, а? Ты мне заплатишь, я наемник. Мне нужно сначала деньги, а потом я пойду смотреть сигнал сос. Так, вс. Я здесь осмотрюсь. Вроде тихо все. Да тихо, тихо. Здорово! Он ящик. Спасибо. Яха пустой. Что скажешь, брат? Ну, брат, ты мне.. Так, а что там, найти базу свободы? Нет. А, ответить на сигнал СОС. Это значит вот такая серенькая, да, стрелочка. Ну пойдем. Ну, пойдем. Так, я думаю, наверное, ружнишку взять, потому что вдруг тут Монстр. Ой. Ле, смотри, какая штука. Там по-любому что-то вкусное должно быть. с опять агитирует. Да, а нет, нет, а, в тенях Чернобыля там. Эти, там долг, долг такой агитировал это вступить, да, там, вступив долг, будешь всем должен. Кошавка, да, шапка ну что, ну что, Я просто не готов. Я, я не готов. Сейчас, все сделаем. Сейчас все сделаем. Так, Оп. Еще дротики, до да? Дротиками стреляет. Окей. Так, на трактор. На трактор, на трактор, на трактор, на трактор, быстро. Оп, опа, опа, опа, и все, делов. И погнали, Оппа, опа, опа. Просто отстрел, отстрел бешеных собак, минус одна. Собачки, собачки взбесились, пришлось пострелить. Оп, бах. Какой то косой. Оп. Да ёпки! Ты на месте, подло! Оп! Давай-давай, последний, да, осталось? Да в смысле? что такой косой-то, бляха? Вс? Бляха, эти дротики, надо вот точно попасть! Вот... Стой. Так Хорошо Так, а чё мне, чё мне, чё мне Уничтожить Отнести, получить награду Лихо мне вот это сбивает Получить награду постоянно Так, грез Нет Ладно так, а, эти, а, значит, а, они попросили мне про, про этот сос, короче, и ничего мне не заплатили, да, в итоге? Блюдки, а. Вот, ублюдки. блюдки. Так, окей, ну тогда пойдем на базу свободы. Так, я лучше выберу... э, -э, -э. Я лучше выберу вот так.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 Как бы попасть туда? Ты стрелять собрался или разговаривать? Здорово. Убери ствол. Нет. Понятно. Эй, сталкер, пожаловал! Здорово. Чем могу помочь? Ничем. Что? Какие? Скажешь, же бубочек никакой не надо вот какие а? какие здесь пусто так ладно мне я я хочу туда попасть там штука по-любому какая-то а, артефактов нету что ли ну, блеха там по-любому что-то лежит наверно потому что Не может сюда заглянуть по-любому надо посмотреть. Что там такое? Что там интересного? Так, это, это, судя по всему, это база, да? Так, а где вход? А, вон там, наверное, попасть можно, да? Видишь, наклоненный. Так, а как мне туда попасть? Э. Как мне к этим свобода с Тут что-то есть, наверное. Любом. Да. С ящиками, в принципе, был запрыгнуть, я взял их сломал так окей а стоп не то ли это место да да да помните это в тенях чернобыля мы здесь э, спасали сталкера по моему или кого-то сталкер или а долговца по моему спасали мы здесь он вот здесь сидел за решеткой там внизу да да да Оно и есть Так, а как вам попасть то и э, сломать это я не могу сломать тоже Вон врата открыты погоди я ща бегу я ща бегу к вам Такая, знаешь, это рыги. Ганджубази там вся фигня такая, да? Ну рассказывай, я весь внимание. Так, это все убрать можно, наверное. Здоров! Ну рассказывай, я весь внимание. Ну, Том а а да? ну, товара. товары Ой, хорошо. Зона, э, э, а как? Сломать я могу? Показывай чем зона наградила, через <связь> голос, привет приятель, чего изволишь, <связь> и да разошлись как в море корабли, привет приятель, чего изволишь, Это торгаш, а, да? А, молодец, здесь? а я обманул Ашота, будет Ашот -то с тобой теперь внимательнее, а, да, да, да, да, да, да, да, да, Так, а да, ничего не да, Покупать мне ничего не надо пока. Че, да, у да, да, да, да, мне да, да, да, да, да, да, в яму то не упал, а? под ноги смотреть. Сталкер! Жизнь дарит тебе кто возможность скажешь, найти в рядах Только здесь ты найдешь тех, кто прикроет тебе Леха! Только что, бляха сказал, что надо это под ноги смотреть. И тут на! Просто. хе Че нет ну кто там еще никогда мне никогда щукин а, плохое место для прогулок ты выбрал разве не в курсе что на нас постоянно нападают торчать у нас на базе а тем более носить комбинезон свобода дело опасное мне нужен сталки по прозвищу клык слышала такого Лично я его не знаю Недавно э, заходил к нам один бродяга У него и нашего верхнего какие-то свои мутки Только разговаривали они без свидетелей Может это твой и был? Не знаю а, как мне попасть к лидеру свободы? Ха, резкий ты малый, что понос Значит пока база не на карантине Об аудиенции у верхнего не может быть речи Тем более, что ты наемник С другой стороны, если скажем так, окажешь нам одну услугу, молнию за тебя словечко. Так как оберешься, ну давай, выкладывай, чем дело. А возле базы пси собака завелась, прохода не дает. Как запах еды из бара почует все туши... А. Как запах еды из бара почует, все туши свет, начинает ломиться как турная. У ребят уже нервы не на месте из-за ее гребаных фантомов разберись как ты с этим вопросом, тогда и потолкуем. Серьезно. Читай. Не отвлекай я. меня по пустякам! Занят я! Чахлая стоянка. Убить всех собаку, чахлая стоянка. Чахла, прям, прям чахла, чахлая прям чахла. Так, Ну рассказывай, не весь внимание. там маша что-то? Это патрон для пистолета, наверное, нафиг они не на как мне как нужны. Мы. Так, где она там? Где Какого это собака, психособака? Психособака! Нарыли-то, вот нарыли, как хроты, бляха. Ты жизнь, среди таких же, как сам, за так, пойдем собаку убивать. Вливание, собака, вот, фигня какая, да? Надо ружье сейчас. Собака, это фигня. Сейчас раз-два, и дело готово. О. Песик, песик, песик, песик, песик, песик, песик, песик, песик, песик. ту т т т т т т т т т Хера себе. Сказала я себе. Окей. Так, может что есть? Ну, ящик вижу. Да бляха, залезь. А? Пусто. Почему все везде пусто? Задрали. Так, есть артефакты хотя бы. Ну, рюкзак, пусто. Собака съела, что ли? Если сюда никому, ни, ни, никому не подойти. Если сюда никому не подойти. Как? Из рюкзака все пропало. Или кто-то пустой рюкзак спрятал. Чисто рюкзачок понравился, и он его спрятал, да? Что скажешь, брат? Я скажу, вы салаги, с собакой не смогли справиться. Все приходится делать самому. Ничего не могут. Просто вот ничего. Разделились, бляха, на группировки. И толку, толку. Ничего не могут. Ёлки, бардаки, проходной двор. Кто бы успехи, наемник? Так, ну что, погоняла тебя собачка? Не имеет значения, главная тварь мертва. Отлично, теперь будет задача посложнее. Нужно доставить две нашим на дальнем форпосте. Дуй прямо к Ашоту. это наш торговец. Он расскажет, что и куда именно нужно будет оттарабанить. Бляха, еще что ли? Я же собаку убил, ты че? Иди лучше монстров стрелять, Это а людей Какие? от работы отвлекаешь. Нахер заснулся? В смысле? Я, я я же это... Так, а что, А что? Смотри, вот, наемник, смотри, он сейчас э, под, сядет тебе на шею вот такими темпами и будешь. Ну, если будет перегибать палку, я его застрелю. Эй, подходи, если торговаться умеешь. Привет, приятель. Чего изволишь? Так, я от коменданта за боекомплектом. А, ага, все-таки нашелся герой. Причем герой. Да виси, понимаешь, боятся нос за ворота висунуть. нападений один за другим. Я думаю, это не люди. Это не чистая сила. Мы слушаем. Стреляют, мы бежим, нам блокпост. Две минуты. Две минуты. Слушай. А ребята уже не живые. Все даже через радиацию. Никто говорить не успел. Если это даже люди, они все знают. Знают, где каждый наш патруль, каждый наш человек меня, дорогой. Я такой думаю, кто-то наш плотно информацию сливает, да? Такой нехороший ерунда получается. Ну вот тебе посылочка для наших ребят. Ты где они я? Ты где они я дал на твой КПК? Будь живой. Буду жить. Буду живой. Так, патроны, патроны, граната. Я на, тебе один умный вещь скажу. Давай. Только ты не обижайся. Слушай, деньги не главные, понимаешь, да? Иди дыра. Yeah. Иди дыра, он сказал, или или он хотел сказать, иди, дорогой. Так, что там далеко мне идти? А вот сюда, да? Достать? Ага, ага, ага, в принципе недалеко. А, я думаю, что мне автомат не достается. Я живу это у свободы здесь, да? Я я живу свободы. А чё я сюда-то побежал? Там-то проще, быстрее, наверное, да? К нам -зоны. Где там ворота? Где там ворота? У, у ну него снайперка? Да, стой ты! Да не кувыр кувыртись! Не кувыртись! Ой, Я не все такие ушлые, -то. прям как x X-мен. значок. Так, что я могу уже автоматом выбрать? А, это не автомат. А, там сказал, он, нечистая сила какая-то, да? Ну давай. Раз. Раз нечистая сила, когда На оставить парпост ага. Узнать, что произошло на блокпосте. Вот так, да? Окей. Так, как был пост Стопудово, наверное, собака, да, опять? Какая стая собак, наверное, какая-нибудь. А, а Шот, кстати, сказал, что кто-то сливает что-то, какую-то эту информацию. Найти активный КПК. Во-во-во-во-во-во, чего мне не хватало. во во да, вот что мне не хватало. Расчехлить, наверное, да? Выбросить? Ладно, не буду я расщехлять. Если что, купим там патроны. Так, мне надо активный КПК найти. О, нашел. Привести КПК Чехову. Кто-то... Комендант. Это... А? Понятно. Сказал комендант. Это тот, который меня сейчас сюда послал. А я пока не дошел, короче. Они раньше времени напали. Я... Получается, я должен был дойти, и они должны были напасть, чтобы отобрать боеприпасы все. Да в смысле, что это так? что, перегружен, точняк? Интересно. еще Я хочу выкинуть? не знаю. Вы не знаю, что выкинуть. Я так предполагаю, мы в этой, на этой базе, короче, свободы еще будем тусить. Поэтому, я думаю, стоит... Есть смысл сделать там нычку. Ну-ка, сейчас к этому коменданту, короче, по голове ему. По башкарику его. А его и нету. Так. чё Мать. Ам Анархия, мать. Анархия, мать... Ч ⁇ Анархия, мать... Породы, борцов? Породы... Сдалка. дали тебе возможность найти верных Чё, товарищей стык, в рядах свободы. Только здесь ты прикроет тебе спину и поделится последним куском... Но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 Иди теперь, как комендант. только по нашей частоте прошла запись разговора с форпоста, комендант исчез. Все, нет его. Понял, что дело труба? Сейчас для нас главное найти его. Он знает, если и не все, то многовато, честно. Выходы из долины на замке, так что уйти далеко он не мог. Мы его пода отслеживаем. Он сейчас недалеко от дороги на кордон. Несколько групп уже выдвинулись в том направлении. Опять на кордон, что ли?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 Удачи, так, okay. заходи, если чё. Ладно, у меня видос, короче, подошел к концу, друзья. Вот, следующей серии, значит, мы пойдем искать коменданта. Коменданты, коменданты. Это у нас он здесь находится, а это получается туда. А, он даже на, до кордона еще не дошел, понятно, он здесь где-то. Вот, а, погоним, короче, смотри, здесь еще пень на острове есть. Так, а... пойдем коменданта, да? Найдем Потом я думаю вернемся на базу И на самой базе еще порыщем Надо будет А смотри еще 500, ru... 500 рублей надо забрать Ну в принципе В принципе в следующей серии мы с вами будем Работать со свободой пока Какое-то время Ему понравилось ставим лайки, подписываемся на канал, группу вконтакте Подписывайтесь на инстаграм, комментируем, делимся с друзьями С вами был Валерий всем пока